16 августа у здания Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся памятный митинг, посвященный 110-летию со дня рождения выдающегося ученого Андрея Трофимука.